Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Николая Велижанина. YouTube для вашего бизнеса». 10 основных фактов жмите и подписывайтесь, а мы начинаем. Факт номер один. Начало пути. На этапе подготовки нужен анализ конкурентов. Необходимо проанализировать другие видео аналогичной тематике, изучить количество просмотров, стилистику и подачу. Часто конкурентами выступают не сами каналы, а видео схожей тематики. Осознанный хайп На бизнес-каналах выделяются три типа видео – хайповые, экспертные и продающие. Если блогеры нацелены на привлечение рекламодателей, то бизнесу важно получить с YouTube клиентов. Хайповые видео должны быть осознанными, а юмор использоваться в меру. Ставка на опыт Информация в видео должна быть понятна людям, чей уровень профессионализма уступает многолетнему опыту спикера. Некоторые видео должны рассказывать об очевидных моментах. Любое слово, которое может остаться непонятным, скорее всего, таким и будет. Экспертное видео для повышения лояльности аудитории. Экспертное видео предоставляет зрителю полезную информацию с минимальным количеством воды. Название и тематика должна соответствовать поисковым запросам решать проблему клиента. Основной задачей экспертного видео является превращение случайного зрителя в лояльного к автору подписчика. Пятый факт – продающее видео. Среди экспертных и хайповых видео должен быть продающий контент, нацеленный на конверсию. Получение заявок, сиюминутную продажу товаров и услуг – основная тематика продающих видео в текстовой версии обзора по ссылке сразу под роликом. Шестой факт – воронка продаж на YouTube. Говорить о продуктах и способах их приобретения можно в любом из типов видео. Однако воронка продаж на YouTube-канале чаще всего выглядит именно так – случайный зритель, подписчик, приверженец бренда, часть любимого канала, часть комьюнити. Сбалансированный подход. Необходимо совмещать видео разных видов, чтобы не было перевеса в одну из сторон. Исключительно хайповые ролики соберут много просмотров, но не приведут к продажам. Канал с экспертными роликами станет скучным и непопулярным. Одни продающие видео отталкивают зрителей всех категорий. Восьмой факт. В эпоху конкуренции. Раньше видео снимались на телефон в плохом качестве, но полезный контент обретал миллионы приверженцев. После захода на площадку крупного бизнеса зрители привыкли к профессиональному контенту. Секреты монтажа. Успешное динамичное видео, как правило, содержит следующее – моменты для привлечения внимания в первые 5-10 секунд просмотра, интро, короткая анимация, музыкальное сопровождение без авторских прав, быстрая смена кадров, иллюстрации для подкрепления видеоряда. Заключительный факт – платные инструменты продвижения. Реклама на YouTube может стать катализатором успеха при создании правильной стратегии, наличии качественного контента и грамотной настройки рекламного бюджета. В противном случае деньги будут потрачены впустую, а развитие канала может замедлиться. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем новинку от Николая Вильжанина. YouTube для вашего бизнеса вместе с Читай быстро.